что творится в наши новогодние праздники, сколько у нас людей по набережным гуляют. Меня сейчас начнут приглашать на яхту буквально каждый первый, каждый второй. Красивая, шикарнейшая набережная. Музыка играет, настроение новогоднее. Температура воздуха 14 градусов, воды 13 градусов. Жизнь, она кипит. Она вот бурлит, и ты на самом деле, ты понимаешь, что ты не просто где-то проживаешь эту жизнь, а ты живешь ее... С кайфом ты живешь и наслаждаешься. Итак, друзья, всем привет. Меня зовут Иван. Вы на нашем канале Сочи ДВ. Я приехал в самый эпицентр города Сочи. Я вам покажу сейчас, что творится в наши новогодние праздники. Сколько у нас людей по набережным гуляют. Покажу вам побережье Черного моря. Можно я, пожалуйста, надену очки? Потому что светит безумно яркое солнце. Мы не очень... Э, идти напротив солнца, ну, знаете, проблематично, как говорится. Я и так уже старею, э, морщинки появляются, но ну, мы сейчас не об этом. Сейчас покажу, сколько у нас здесь <coughs> отдыхающих и как у нас проходят в преддверии праздника, да, вот эти э, новогодние, январские праздники. Сейчас покажу, народ отдыхает, э, рыбачит, ловит рыбу на яхту меня сейчас начнут меня сейчас начнут приглашать на яхту буквально каждый первый каждый второй давайте дальше вот так вот у нас выглядит морпорт стоит наш теплоход догомыс люди отдыхают у нас максимальное количество отдыхающих сейчас кто-то ловит рыбу кто-то рыбачит. я вот сам подумаю может быть приобрести себе удочку Доглядишь, да, может с удочкой буду приходить рыбачить так вот у нас здесь у кого-то рыбка клюет. В январьские праздники, знаете, каждый себе здесь может найти занятие. Чем заняться. Погода у нас шикарнейшая, светит солнышко. На улице температура, наверное, плюс 12-13 плюс градусов. А если до точности сейчас посмотрю, догомыз готовится у нас к отправке. Сейчас мы посмотрим что у нас творится в самом эпицентре. Вот такая вот у нас яхточка здесь интересная. Парусник, да? А, это катамаран. Это катамаран. Летают чайки. Мы в самом-самом центре. Вот у нас гостиничный комплекс Сочи-Плаза, да? Нынешний комплекс Москва, чтобы его было видно. Ну и мы здесь прогуливаемся. Всем известное кафе Бригантина. Отдыхающих здесь сейчас будет битком, потому что кто бы там что ни говорил, куда все будут ехать. Естественно, все будут ехать только в Сочи. Ну что, друзья, давайте посмотрите рыбаков. Рыбак на рыбаке рыбаком погоняет. Люди, кто в чем. Одесса. В море покататься. Ребята, приглашаю. В море покататься с нами без вас на надувной лодке. надувной лодке с веслами, без весел. На катамаране. Как только хотите. Рыбаков здесь у нас, насколько я знаю, каждый день рыбаки что-то рыбачат. А что еще делать? Конечно, приходить только брать и рыбачить. Вот он наш морской шпиль морского порта. Все усыпано яхтами, яхты, яхты. Скажите, красиво, да? Жалко, что я не могу вам показать с высоты птичьего полета. Ну, по крайней мере, это то место, куда можно прийти абсолютно в любое время подышать воздухом, морским бризом, отдохнуть душой и телом, где целая куча всяких кафешек, ресторанчиков. И кто бы там что ни говорил, что в Сочи людей минимальное количество. Посмотрите, людей битком. Это праздники. На дворе у нас январь, 23-й год. Люди ходят, отдыхают. Вот в каком городе у нас сейчас есть температура плюс 12 градусов? Назовите мне... Хоть один такой город. Ни один город не назовете. А в этом городе у нас совсем другая атмосфера. Потому что аналогов города городу Сочи нет совсем. Ни одного города. И ни с одним городом его сравнить нельзя. Все кто-то куда-то идут. Кто-то занят своими делами. Кто-то просто на прогулке. Вот в этом заведении, насколько я помню сейчас, буквально пару лет назад, здесь была какая-то бургерная... Все, отреставрировали, полностью сделали. Сделали очень хороший ресторан, куда можно прийти вкусненько покушать. Вот она, получается, набережная наша. Ээ, набережная протяженностью несколько километров. Можно идти без остановки и дышать воздухом. А перед нами, посмотрите, я не знаю, видно, не видно, да? Людей битком, даже професс... Дед Мороз есть. Большая-большая в -большая виде я не знаю что это за в виде чего в виде какой-то игрушки сделано ночью она подсвечивается воздушный шарик там игрушки здесь посередине поставили аттракцион можно с детишками прийти пожалуйста покататься что у нас друзья давайте назовите меня хоть один город прокомментируйте в каком городе у нас есть море и есть пальмы красивая шикарнейшая набережная Музыка играет, настроение новогоднее. Были бы у меня детишки свои, я бы их повел здесь, покатал. Но пока приходится самому гулять. Кафе Фламинго на шпиль, еще раз повторюсь. Э, люди ходят, идут, улыбаются, веселятся. Здесь у нас летом фонтанчик небольшой. Интересный везде музыка с разных сторон. Волейбольная площадка. Здесь ребята должны играть в волейбол. Кстати, туда навезли песок настоящий песочек и вот такая у нас атмосферная погодка пляж маяк посмотрите людей здесь там все полностью в людях вот пом наш комплекс да мы с центральной набережной наблюдаем пульман хаят меркури все здесь все в шаговой доступности концертный зал фестивальный здесь у нас проходит буквально всегда Каждый вечер, каждый день какие-то концерты а, в летний период времени. Песочек, люди отдыхают. Чем заняться? А сейчас я сто процентов найду какого-нибудь а, отдыхающего, который у нас, возможно, даже будет укупаться. Посмотрите, даже мужик, вот он. Мужик у нас стоит полностью раздетый. А что ему еще делать, когда на улице погода позволяет? Люди гуляют, люди отдыхают. Люди у нас наслаждаются. И вон мужички сидят раздетые. Так потому что на улице плюс 12 градусов. Что же еще делать? Конечно, только и остается отдыхать. Видно, я не знаю, камера передает, не передает парусники. На самом деле, набережная очень просторная, очень широкая. И есть где разгуляться. Даже голуби сидят и, то, и, и тоже балдеют. Пхалик Хинкали. Очень интересное, вкусное заведение, куда можно пойти, если вы любите Хинкали. Пожалуйста, вам вот именно сюда. Так, чтобы не быть голословным, я вам сейчас покажу температуру. Да, какая у нас температура на сегодняшний день. Так, друзья мои, сейчас я вам две секундочки... Если вам видно, посмотрите Температура воздуха 14 градусов Воды 13 градусов И у нас 5 января на дворе Вот где Где у нас в таком комплексе 14 градусов тепла Когда температура воды И температура воздуха Практически в одной отметке Людей битком Кто в чем, кто одетый, кто раздетый Кто в шубе, кто в полушубе если кто-то на сапах катаются, кто-то отдыхает. А где можно еще отдохнуть? Конечно, друзья, только в Сочи. Поэтому всегда вам говорим, выберите время, выберите небольшой для себя отдых. Приезжайте в Сочи, посмотрите, вы влюбитесь в этот город. Потому что э, Сочи не полюбить его просто невозможно. Э, назовите мне любой один город, где сейчас количество людей, количество отдыхающих. И хочу сказать, э, такое количество, оно становится изо дня в день, независимости это сезон, не сезон, межсезонья Люди постоянно здесь отдыхают, потому что здесь есть где отдохнуть. Есть э, что приобрести, есть что рассмотреть. Рассмотреть для пассивного дохода. Это будет та недвижимость, которая приносит вам пассивный доход. А вы на самом деле будете вот так вот жить и наслаждаться морем даже собака балдеет где такое вот видим, да, да. даже собака у нас кайфует у нас так все да. она просто лежит Оп. вот так вот собакин лежит собака а он закрыл глаза, и он вообще балдеет. Он чихал на все и на всех, потому что он в Сочи. Друзья, только в Сочи такое. Вот есть плюс бульвинкаль. Песочек. Здесь у нас проходят какие-то наши местные небольшие чемпионаты. Красиво, да, друзья? Очень красиво. Я не знаю, камера, наверное, не передает. Но на самом деле это то место, где можно в любое время, дня и ночи прийти, прогуляться, взять любимую или любимого подмышку, под ручку, за мышку, обнять, приподнять и пойти вместе гулять. Люди отдыхают. Конечно, отдыхающих на сегодняшний день в Сочи очень-очень много. Друзья, ну давайте, знаете, как поговорим, вот, ну, все плюсы, все минусы что у нас здесь есть интересного в Сочи? Что можно рассмотреть? А, если недвижимость, которая будет бюджетная вам по карману, сто процентов есть. А, если у нас в городе Сочи недвижимость, которая будет приносить вам пассивный доход и вы будете сами уже здесь жить, отдыхать в Сочи, наслаждаться и понимать, что вам откуда приходит пассивный доход, да, сто есть. А, если вы хотите переехать жить или отдыхать в Сочи Есть что-то такое рассмотреть Или даже зайти в стройку Понимая, что Ваш комплекс да, будет набирать обороты да, За ростом цены То есть на росте цены За метр квадратный за счет строительства Да, однозначно, 100% есть Такие комплексы Где у нас вот Назовите любой Сейчас надену очки Потому что яркое солнышко у нас Назовите мне хоть один Город, куда можно прийти и вот так вот отдыхать Где, ну, понимаете, вот жизнь, она кипит Она вот бурлит И ты на самом деле, ты понимаешь, что ты не просто где-то проживаешь эту жизнь А ты живешь ее с кайфом Ты живешь и наслаждаешься Ну вот хоть один город назовите Ну таких городов нет И кто бы там что ни говорил Сочи, Сочи И едут все в Сочи И я еду в Сочи И вы едете в Сочи и все мои друзья, и знакомые, и все едут в Сочи, и в Сочи отдыхают. Потому что Сочи пользуется спросом, пользуется популярностью. Что у нас здесь? На сегодняшний день, вне зависимости от любой ситуации, <coughs> которая сейчас где-то происходит, есть есть ли выгодные какие-то варианты для приобретения недвижимости? Да, однозначно, 100% есть. Если вы хотите приобрести что-то выгодное, из коммерции Для жизни, для отдыха Гостиничные комплексы, какие-то апартаменты Без разницы, самое главное Не дом-гараж Потому что я бы их вообще Все снес бульдозером Все, что они у нас есть, потому что они только мешают Все есть у нас Пишите, звоните нам Мы дадим вам всю информацию Посмотрите, сколько у нас людей отдыхает Вот так вот Вот так вот люди проводят у нас Выходные дни это где под солнышко, можно приехать, взять себе чай, кофе, мофе и просто покушать, отдохнуть, отправить своих детишек. Пусть они на детской площадке отдохнут и погуляют. Если кто-то слышал, вот он наш небольшой комплекс Грейс Горизонт. Здесь у нас полностью продаются номерной фонд. Есть что выбрать. Самые интересные варианты с прямым видом на море есть у нас. Поэтому, друзья, что вам еще интересно показать? Как, как и везде. Тир, мир, стрелялки. Э, все на каждом углу. Сейчас мы здесь кого-нибудь обойдем. Пальмочки. Итак, друзья, давайте смотрите людей. Что в правую сторону, что в левую сторону. Очень много. Все отдыхают, все гуляют. Если у вас есть Э, все-таки какое-то желание приобрести себе недвижимость в городе Сочи а конечно мы вам шерские, максимально привык, во всем поможем, крики, покажем и расскажем проведем и вам всю экскурсию э, это небольшой, знаете, такой обзор чтобы вы видели и понимали температура воздуха температура воды количество людей количество отдыхающих э, насколько здесь все красиво насколько здесь все Чисто и аккуратно. И когда на улице погода хорошая. И это тот город, где можно, знаете, рассмотреть э, недвижимость. И жить здесь. Жить и просто наслаждаться жизнью. Потому что где? Потому что вы живете в самом лучшем городе нашего э, нашей большой России. Вот так вот скажу. Это город Сочи. Когда вы проживаете, знаете, здесь, в этом Сочи, ну, вы понимаете, что, блин, ну, лучше города у нас в России нет. И все абсолютно едут сюда. Но только, друзья, я вам так скажу. Кто-то приезжает сюда, потратил денег и уезжает. Уезжает обратно в свои города, где сейчас слякоть, холод, где сейчас мороз. А мы вам предлагаем просто приехать в Сочи. Приезжайте даже на небольшое время. А, выберем с вами время. Проедем, посмотрим э, лучшие жилые комплексы. Посмотрим разные локации. Э, выберем тот сегмент, который будет подходить именно по вашему бюджету, по вашему карману. Выберем то, что вам будет подходить для жизни. И, как говорится, друзья, если у вас есть мечта, то нужно эту мечту потихонечку осуществлять. И нужно переезжать, конечно, куда только в Сочи, потому что в Сочи это тот город, где каждое утро хочется просыпаться с хорошим настроением, с отличным. Когда ты едешь на работу счастливый, когда ты пошел прогуляться, и ты понимаешь, что ты живешь в таком городе, где, где красиво, где хорошо, где тепло, где уютно. Когда у тебя нет зимних вещей, когда ты не знаешь, что надеть на себя, потому что у тебя нет ни шапки, ни зимней обуви, ты просто что-то такое легенькое на себя надел и пошел. И ты понимаешь, что, блин, а на улице тепло. И у тебя есть настроение. А вот так вот, друзья, посмотрите. Красивенько, да? Красиво. Дети гуляют, люди гуляют. Поэтому, друзья, меня зовут Иван. С вами ваше любимое агентство Сочи ДВ. Если вы хотите приобрести себе недвижимость в городе Сочи, если вы хотите себе найти что-то интересное, под ваш любой каприз мы осуществим любую вашу мечту. Я благодарю, что... Вы посмотрели весь этот обзор, да, за отдых, и как люди отдыхают сегодня у нас в Сочи, какая температура. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас, не пропускайте, будьте в курсе всех событий. Меня зовут Иван, до скорых встреч. Ждем вас в Сочи.